На фоне ковра снимать приятно, но очень однообразно. Чтобы вам было интереснее смотреть наши видео, мы поехали в одну из самых безлюдных частей Санкт-Петербурга и записали свой ролик. Во время съемок мы соблюдали дистанцию и все меры предосторожности. Оставайтесь дома и смотрите наши видео. Знакомьтесь, это Вячеслав Макаров. Он спикер городского парламента и по совместительству главный жулик среди петербургских единороссов. Ну, после Беглова, конечно. В это непростое время он бы мог запомниться жителям тем, что предложил бы эффективные меры поддержки граждан или местного бизнеса. Ну или мог бы, например, отказаться от своей немаленькой зарплаты почти в 350 тысяч рублей в месяц и сделать подарок врачам купив им костюмы защиты. Но он решил пойти другим путем, показав всему городу свою глупость. Это не мои слова, слова апонских старцев о том, что вот это все проповедь, это великая проповедь, ваши конкретные наборы, медицинские препараты, лекарства массу других вопросов, которые решают, эта проповедь. Я, конечно, понимаю, что весной случаются обострения. Но как спикер ЗАГС собрания может всерьез нести ерунду про старцев и секретные документы, которые помогут Петербургу пережить пандемию? Ну а как воспринимать то, что в разгар коронавируса Вячеслав Серафимович агитирует за открытие церквей, сам ходит в храмы и, возможно, разносит там болезнь? Наконец, мы видим у него явное раздвоение личности. В одном и том же выступлении он умудряется и раскритиковать депутатов, которые выпячиваются и пиарятся на борьбе с коронавирусом, и говорит, что сейчас наступает время совсем не для политики, и тут же объявляет, что Единая Россия передаст городу машины скорой помощи. Завтра будем передавать машины скорой помощи а от партии. Каков лицемер? Остается вопрос, откуда у партии такая техника? Возможно, она была куплена на деньги из городского бюджета, то есть на наши с вами деньги, и ее стоит использовать, чтобы отвести самого Макарова куда следует. Ну и кроме того, слова Макарова расходятся с действиями. В этом можно легко убедиться, посмотрев его личные страницы в соцсетях. Кстати, Макаров явно считает своими личными страницами официальные сайты Единой России и законодательство собрания, куда постоянно выкладывают фото и видео с собой любимым. Вот Макаров с толпой журналистов отправляется разносить продуктовые наборы пенсионерам. Готовится максимально показательно. У каждого подъезда выставляется почетный караул из молодых единороссов в полной партийной экипировке. Этого спасибо, спасибо. Да. Самое главное, чтобы ни один человек у нас не остался без помощи поддержки. Так что если вам нужна помощь, вы, конечно, ее получите. Только сначала «Единая Россия» выставит свет, подготовит камеры и украсит все логотипом своей партии. А потом репортаж об этом тут же появится в провластных СМИ и на сайте ЗАГС-собрания. К слову, репортажи о работе других депутатов у партий там не публикуется Совсем. Может, Макарову стоит завести собственные соцсети СММщика, а то надоело платить за его показной пиар. Ну и, конечно, Макаров не единственный единородный который лицемерно пиарится на коронавирусе. Из центрального аппарата партии даже спустили специальную методичку. В ней указано, на какие темы депутаты должны снимать видео для своих соцсетей. И все они о пользе самоизоляции. Например, одна из тем, что можно использовать в качестве тренажера. единоросы явно могут показать, как использовать пачки краденных денег вместо гантелей, а многочисленные обращения граждан вместо ковриков для йоги. А в видео «Как обезопасить свои финансы, депутаты с радостью поделятся опытом, как переписать фирму на одноклассника или вывести деньги в офшор. Ну и моя любимая тема – 5 рецептов из гречки. Ребята, вы серьезно перепуганные вашим бездействием люди скупали в магазинах гречку, а вам это кажется поводом для шуток? Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Мы с вами выплачиваем из своего кармана партии жуликов и воров по несколько миллиардов рублей в год. Только за 2019 год «Единая Россия» получила из бюджета около 4,5 миллиардов рублей. И этих денег хватило только на бездарные кулинарные видео с рецептами из гречки. Может быть, эти деньги стоило бы потратить на помощь врачам, которые умирают без средств защиты? Нет, что во единая Россия лучше передаст медработникам пять сотен куличей, куличей Кару, куличей. Это чудо, чудесно. Это чудо чудесное. До методички жизнь депутатов шла привычным ходом, и на коронавирусом было плевать. Депутат ЗАГСа Егорова вручала ветеранам медали в честь победы в Великой Отечественной войне. А депутат Барышников, кроме встреч с ветеранами, еще и играл в футбол, не надевая сис и не соблюдая безопасную дистанцию. А Игорь Высоцкий сразу после совещания, на котором обсуждалось отмена массовых мероприятий из-за коронавируса, поехал поздравлять ветеранов. Однако позже все резко изменилось. Все медийные ресурсы Единой России и партийные соцсети запестрели видео о том, как депутаты и их помощники закупают продукты и доставляют их нуждающимся. Ну какие же молодцы! И читать умеют, и строго следуют инструкции. Правда, некоторые и здесь отличились. Например, депутат Депутат Никольский завел себе забавную мобильную приемную. Ее потом тоже передадут больницам от имени Единой России. А вот видео от депутата Цивилева о том, как важно шить маски. У самого Цивилева при этом с масками, конечно, проблем нет. Щербакова тоже очень старается, но все еще не научилась носить маску. Мария, давайте я вас научу, как правильно ее носить. Надевайте маску так, чтобы она закрывала нос и подбородок и плотно прилегала к лицу, вот так. Ну и, конечно, не надо забывать про одного из самых влиятельных единороссов города – Сергея Соловьева. Он решил воспользоваться пандемией и проложить себе дорожку в Госдуму, поэтому в округе, по которому он собирается избираться, уже несколько недель появляются плакаты с предложением помощи пенсионерам, ветеранам и инвалидам. На плакатах вместе с Соловьевым красуются малоизвестные единоросы. В Адмиралтейском районе недавно избранный депутат Сеного округа Вадим Пономарев. Слову, в Сином начинал свою карьеру сам Соловьев, и там же депутатствовали его жена и дочь. А в Центральном районе менее удачливый, неизбравшийся в Литейном округе Сергей Сальников. Судя по всему, Соловьев решил устроить им промоушен в преддверии выборов в ЗАГС 2021 году. И все это лишь малая часть случаев, когда члены «Единой России» используют любой повод, чтобы пропиарить себя и любимую партию статье на нашем сайте мы собрали еще несколько самых интересных. Ссылка в описании. В разгар пандемии люди остаются без работы и средств к существованию. Сейчас нам нужно, чтобы депутаты нас поддерживали, а не заботились о собственных рейтингах или кидали подачки с логотипом «Единой России». Настоящая поддержка для людей – проект 5 шагов для России». Подпишите петиции с требованием о реальных выплатах и отмене налогов и расскажите о них всем своим друзьям из Знакомым. Когда выборы превращаются в фарс, депутаты начинают рассматривать людей как ресурс. И все мы достойны лучшего, чем Единая Россия. Вспомните об этом на следующих выборах. А уже сейчас регистрируйтесь на сайте умного голосования и подписывайтесь на наш канал.